Всем привет, ребят! На связи Виктор Бондолет, я являюсь экспертом в продвижении сетевого бизнеса через интернет и добро пожаловать в это следующее видео, в котором мы с вами поговорим о хакни сеть Да-да, я знаю, что вы уже давно ждали от меня этого видео. И... Нужно было его, наверное, записать месяца три тому назад, через неделю после того, как я выпустил первое видео, потому что желающих просто было огненно-огненное количество, да, то есть вы можете сейчас перейти на первое видео, да, то есть сейчас вот подсказка выплывает вверху, можете пересмотреть его, если вы его не смотрели, можете посмотреть комментарии, и я эм, акцентрировал внимание на комментариях, то есть если бы люди сказали, нет, это неинтересно, бросил, эту затею, возможно, я бы на этом бы и остановился. Потому что на самом деле задач и дел у меня очень много. И поэтому э, скопилось такое, такой промежуток времени, в котором я не мог вместить просто-напросто выпуск второго видео. И во втором видео я обещал уже какие-то скринные факты. Но знаете, я, наверное, Хочу потянуть небольшую резину. Почему? Потому что... Не потому что этого у меня нет. Нет, можете мне, кстати, лично написать. Я вам прям скрины, собственно, вышлю, да? То есть скрины, видео, там, о том, о чем говорил в первом видео. И в дальнейшем мы будем об этом тоже говорить, если эта тема вам будет нравиться. Но просто пару месяцев тому назад я столкнулся с одним видео от лидера проекта, лидера и одного из основателей проекта «Хак сеть», где она праздновала, якобы праздновала, собирала брифинг о полутора, как это правильно сказать, полтора года существовал проект «Хак сеть», и она якобы это использовала как праздник, да, то есть нам полтора года, и много-многое другое. И в конце она упомянула меня, не лично, но мой проект, мою компанию. И совершила в этом огромнейшую просто-напросто ошибку, потому что она показала свою некомпетентность как лидера, как наставника, да и как и вообще в целом э, эксперта в индустрии SEO-маркетинга, потому что когда вы узнаете, как она вообще как бы относится к своим людям, как она поливает грязью и как она вообще э, общается лично, когда выясняет какие-то отношения, далеко, кстати, к лидерскому подходу. Ну ладно, суть не в этом. Суть сегодняшнего видео, я прям включу вам запись, включу вам запись э, лидера проекта, основателя данного проекта хак не сеть и просто я на фоне буду комментировать некоторые ее моменты видео будет долгим поэтому если вам интересно припаситесь терпением возможно приготовьте чашку кофе чая и возможно вы можете поставить на убыстренную ускоренную скорость полтора в два раза и э, нормализовать скорость тогда когда я что-то комментирую на самом деле будут комментарии под конец но в любом случае где-то я буду комментировать на протяжении всего этого видео когда она говорит поэтому ребят приятного вам просмотра это такое небольшое введение к следующему видео когда мы уже будем говорить именно о мясе извините за французский но действительно будет уже раскрытие неких карт потому что уже после первого видео мы на самом деле спасли множество душ которые действительно нам написали и сказали где вы были раньше и действительно, что мы чувствовали, что здесь что-то не так и э сомневались в чем-то и боялись об этом сказать, потому что нас сразу же зажали в некие рамки. Ну ладно, ребят, давайте переходим сейчас в следующее видео и наслаждайтесь. До встречи. Друзья, Друзья, всем Привет. Всем привет, ребят! На связи Виктор Бондолет. Вы уже, наверное, видели мою ставку перед этим, поэтому не буду представляться. А, опять же смотрите, видео будет немножко занудливым, немножко длинным Если хотите смотрите, если хотите не смотрите Но цель данного видео раскрыть на самом деле настоящую сущность лидера проекта И насколько этому человеку можно доверять и вам судить Насколько вы можете здесь состояться Потому что на самом деле вам очень много пускает пыли в глаза Здесь не будет опять же никаких доказательств Здесь будут просто а, мои комментарии к ее словам Для того, чтобы вы понимали, что есть на самом деле и если вам не терпится, да, то есть, потому что будут подготовлены еще и другие видео, но из-за моей занятости это может произойти не так уж и быстро, но если вы хотите лично ко мне написать и попросить какие-то э, конкретные э, доказательства чего-то, я буду рад вам предоставить скрины, какие-то отзывы и много-много другое для того, чтобы э, вы хоть как-то мне поверили, потому что я не хочу как-то вас перенастроить в чем-то, я вас немножко хочу предостеречь и спасти с той ситуации, в которой вы оказались. Ну и, конечно, защитить вообще всю репутацию сетевого бизнеса, сетевого маркетинга в целом, потому что такие проекты, как Hackneysey, индустрии вредят и вредят самой даже компании хорошей компании Nell International. Поэтому давайте сейчас мы начинаем просмотр. Будьте терпеливы, можете взять чашечку кофе опять же и смотрите и наслаждайтесь. Меня зовут Анастасия Валикжанина, я лидер основатель проекта Half Meet. Буквально вчера нам исполнилось полтора года с нашим с вами проекту уже целых 18 месяцев. С одной стороны, пройден огромный путь, с другой стороны, становится понятно, что все только начинается. Полтора года в масштабе любого нового дела это слишком мало для того, чтобы судить о результатах. Но нам уже есть чем гордиться, на самом деле. И я помню, как все начиналось. Особенно, я думаю, интересно это будет узнать для новых участников. Для того, чтобы понять, какой ресурс есть у вас, какой ресурс а динамика есть у самого проекта. И почему стоит действительно всегда верить в собственные силы, сколько бы факторов не говорило о том, что ничего не получится. У нас, на самом деле, в самом начале проекта не верил никто. 7 января 2017 года я и еще пара Инициативных ребят. инициативных ребят, которых она по итогу поперла, да, то есть, либо ребята сами поуходили, и вы, когда дослушаете практически до конца этого видео, вы увидите, как она поливает грязью параллельные ветки, параллельные ветки компании на International. Причина, хрен его знает, какая причина, а, вообще неэтично поступать по поводу коллег своих, в своей же самой компании, и поэтому один из человек, ну, один из парней, который был э, сооснователем «Хак не сеть», с которым они придумали общую идею, э, он ушел с проекта, его начали тоже поливать грязью, об, э, накладывать некую вину на то, что он там тоже неэтично поступал. Но знаете, исходя из того, как она грязью поливала меня, и, возможно, до сих пор поливает и поливала моих людей, и лично она ко мне звонила прям там психами там с криками без выяснения отношений начал меня поливать грязью я могу подумать что даже тот парень который тоже один из основателей инициативных всех ребят тоже ни в чем не виноват поэтому я не буду ничего утверждать но сразу же могу сказать что вы можете погуглить либо поискать они создали аналогичную систему как не сеть интеграция называется возможно она лучше возможно она хуже но идея одна и та же поэтому ну, в дальнейшем я буду говорить некоторые моменты об интеграции, чтобы вы понимали, что это одной песни, да, то есть ноты одной песни, и одни и те же люди были у истоков не сеть, поэтому поехали дальше. Решили, что ну, наше желание изменить систему, наше желание жить по-другому, без какой-то конкретики, оно настолько сильно, что мы готовы рисковать, готовы выдумывать что-то, менять вообще мир вокруг себя, менять индустрию, и сперва родилось название. И большое-большое-большое желание зрело сделать так, чтобы бизнес позволял любому человеку расти, независимо от каких-то внешних факторов, чтобы только его желание и его готовность к дисциплинированным, к каким-то планомерным действиям. Желание дисциплина может привести любого человека к любому результату без каких-либо систем, без проектов, которых вы якобы создали для этого. Поэтому, опять же, обычно гипермотивация, громкие слова для тех людей, которые слушали это видео и смотрели это видео в прошлом. Могли открыть для этого человека вообще мир не просто большого бизнеса, но и мир вообще безграничных возможностей онлайн-коммерции. Онлайн Сетевой маркетинг и онлайн-коммерция, ну уж очень одно и то же. Нужно немножко разграничивать, о чем ты говоришь. И ваш проект уже далеко не онлайн-коммерция и, наверное, никогда этим не станет. Мы придумывали в своей голове, не имея никаких инструментов и абсолютно никаких гарантий на то, что это получится, будучи первопроходцами, систему лидогенерации. Система лидогенерации, первопроходцы. Ребята, ну, ну смешно, но лидогенерация уже существует и в MLM бизнесе лет 10. Тема, где CTW впервые, вообще в жизни, в мире, впервые за всю историю этой индустрии работать с теми, кто проявил инициативу сам. Впервые в мире в сетевом маркетинге, дорогая Анастасия. И... Дорогие адепты, зомбо-хакеры, а -а -а, сеть понимаете, готов вас расстроить, а -а -а, привлекательный маркетинг, это та идеология, которую я продвигаю уже несколько лет а -а, в индустрии маркетинге маркетинга через интернет, и, -и до этого -а -а -а, было направление магнетический рекрутинг, магнетическое спонсирование, оно уже существует уже более 20 лет. И это все пошло а, западного рынка. Есть такой наставник Майкл Диллард, есть такой предприниматель, который первый придумал, как сетевой маркетинг продвигать через интернет, как создавать привлекательную личность для того, чтобы люди сами просились к тебе в бизнес. А, через подачу огромной ценности и создавая настолько много ценностей, что твоя аудитория, которая за тобой наблюдает и у которой ты решаешь проблемы, а, формировали из тебя бренд. И люди доверяли, приходили к тебе в бизнес, сами просились, выстраивались в очередь и приходили в бизнес. Это настоящий привлекательный маркетинг, которому обучаю я, свою команду и своих клиентов в сетевом бизнесе. То, что ты предлагаешь номер один на рынке, в MLM и в мире, ребят, ну... Те, кто уже в хакни сеть, вы понимаете, что вы занимаетесь теми же холодными контактами только за деньги. То есть вы платите Анастасии бешеные деньги за лидов, холодных лидов, которые приходят и зачастую даже не знают, откуда вы их взяли и почему вы им пишете. И многие даже приходят и даже русского языка не знают. Ну, кстати, Анастасия, извините, сейчас будет рассказывать о качестве Трафика и лидов, которые они гонят и будут гнать вам за те деньги, которые э, вы тратите. Ну, ребят, э, печальный случай на самом деле. Не являясь активным рекрутером, да, и не являясь каким-то активным продавцом, строить успешную структуру, прилагая максимум усилий в создании себя как лидера. Why? Это, наверное, она себе говорит. Она идет по головам, да, то есть люди ей... Брут целый трафик, дают еще и денег на этот трафик, и она выстраивает свой бренд через людей, через мелких людей, которые приходят и с горящими глазами, с горящим огнем в глазах гонят весь трафик и рекламируют ее профили, профили лидера. И неудивительно, что у Анастасии Валикжанины и всего лишь у, там, у 60 топ-лидеров, топ да, то есть от звезды и выше, есть какие-то результаты, а у всех остальных нету Но это вы все услышите личностном развитии, упаковке личного бренда и а, предлагаю усилия именно к тому, чтобы стать именно менеджером, крутым, управленцем, а, а не в том, чтобы просто преодолевать себя, ломать себя, для того, чтобы находить коммуникацию со своими там, знакомыми или ну, друзьями. Да. Совсем проще, наверное, заплатить Анастасии более 100 рублей, 120, а то и до 180 за один лид и услышать, как задницу посылает холодный лид. Да, то есть человек, который не хочет иметь с тобой никакого дела. Да, есть несколько процентов, маленький процент аудитории, которые прислушаются и заинтересуются тем, что вы можете предложить. Все остальное, ну, ребят, придите ко мне, пожалуйста, заплатите мне 100 рублей, я вас заведу на улицу, на оживленную люди, улицу, где вы сможете намного быстрее, лучше получить результат, привлекая людей с холодного рынка. Честно говоря, мы очень этого хотели, но у нас не было абсолютно никаких гарантий. Вот, чтобы вы понимали, первый раз, когда я позвонила Тру Чубарову и сказала о том, что Петр говорит, вот у нас есть такая идея, он говорит, в чем идея? Я говорю, ну в общем, мы хотим, чтобы несколько человек, у нас сейчас всего несколько человек, но мы хотим, чтобы мы вот создали такие классные аккаунты в Инстаграм, чтобы через них шли заявки, через эти аккаунты. Потом эти заявки будем распределять, их будет очень много, люди будут быстро расти, будут быстро раскрываться квалификации. В общем, через год-два мы думаем, что мы там закроем квалификации ДТ, ДТ-1, может быть даже ДТ-2, ДТ-3 я даже не узнавала. Кто-то же сказал, что верит в нас, но идея вообще утопична, и что из этого, ну, скорее всего, ничего не получится. Вот, был у нас такой разговор, после чего я сказал, ну, спасибо за мнение, но все-таки мы попробуем. Он сказал, ну, давайте, в любом случае, вы молодцы, в общем. За полтора года сменилось несколько сайтов. На первом сайте, первом сайте, на главной странице было 9 грамматических ошибок. Он был создан за одну ночь из купленных э, картинок, вот этих, вот знаете, э, ретро Арт такой комплексный стиль у нас был. Вот совершенно вообще просто, просто понравились картинки, придумали, что будет вот в таком стиле, и делали грамматические ошибки. В течение первого полугода не было исправлено, потому что не было времени абсолютно на то, чтобы переделывать старое. Нужно было идти вперед, нужно было зарабатывать инструментарий, и мы знали про эти ошибки и просто из них так просто было исправить, потому что все это было залито в подразительное, то есть это чтобы люди не следующие, да? Это просто короче картинка. Это был метод тех... для того, чтобы людям не следующих. Анастасия рассказала, что мы коленки создали сайт за одну ночь. И переделать его составляет очень много трудностей. Берутся картинки, заливается Photoshop, корректируется название. Это буквально полчаса времени и заливается обратно на сайт. Так как сайт они делали, лендинг-пейдж, одностраничный сайт на платформе LP. Не, нет, плат, да, платформа LP, генератор одностраничных сайтов, где очень легко и быстро можно все сделать. Вот знаете, вот и Анастасия уже полтора года, уже скоро год будет чесать а, сама же себе противоречия и дуря голову многим людям а, в том, что вы, возможно, не знаете. Она знает очень много хороших, хитрых словечек, громких слов, о которых вы не знаете. Не сведу, не, как она? Несведомые, да, то есть, либо люди, которые не понимают, о чем идет речь, вот она так и говорит. Да, то есть, главное, что она понимает, о чем она говорит, и можно дальше лапшу на уши э, порот. Ну, главное, вообще не в этом, можно и на ошибках э, сайт запускать, так как они сделали, но ну, это в том, при том, что она противоречит своим словам постоянно. Фотография текста, вот поэтому исправлять можно было только на фотошопе, а это надо было перезаливать весь сайт полностью, переделывать. Мы, конечно, были в шоке, мы придумывали, то есть, не было никаких скриптов, мы просто придумывали по наисию, как-то обрабатывали трафик, причем я помню, как в первый раз... Буквально на третий, по-моему, день после запуска нам пришло 15 заявок на три аккаунта. И мы просто прыгали до потолка, потому что мы думали, это же 15 заявок в день. Это же мы там пихерых, даже если подпишем, это там в течение месяца будет большущий, огромный, там 70 человек мы подпишем. На тот момент в бизнесе в сетевом я была уже 8 лет, и я знала, что такое трудиться, как сетевик. Да, нам, безусловно, повезло, что мы сразу начали работать на базе компании Nelly International, потому что какую бы крутую систему ты не изобретал, если платформа, если ассортимент, если взаимоотношения компании и лидеров не выстроены должным образом, если у компании нет приоритета в том чтобы слушать расти, то что бы ты ни придумал, идея будет утопична. Поэтому в этом плане нам, конечно, повезло. И за 8 лет, несмотря на отсутствие какого-то там современного инструментария, как сейчас, мне все-таки удалось мне закрыть квалификацию бриллиант. Фильтруйте, да, друзья, еще раз. Для тех, кто не в курсе, что это такое. Один год, 8 лет, простите, квалификация ДС, квалификация, при которой человек зарабатывает 100 тысяч рублей. 8 лет к 100 тысячам рублей. Ребят, за полгода... Если трудиться, как она сказала, сети, я сетевик, который трудится за полгода, вы можете выйти на 100 тысяч рублей в любой сетевой компании. Абсолютно в любой. А тем более, используя теперешние инструменты в интернет-продвижении. И со своей структурой вместе получают мерседесы в компании, ездят за границу. К сожалению, за 8 лет мне не удалось никакого вырасти в своей структуре, потому что мы каждый готов преодолеть сложности, с которыми сталкивается сетевик обычный в обычной жизни. Очень быстро мы стали работать не только над качеством трафика и над количеством трафика, но и быстро стали воспитывать новую группу лидеров, которые будут расти совершенно в любом формате. Я, честно скажу, было реально непросто. Я помню, как мы создавали первые квесты, потому что мы поняли, что поскольку людей очень много приходит, мы не обойдемся просто передачей информации без уст в уста, потому что уст этих всего было там 3-4, вот, и все есть не очень хорошим опытом, да не очень позитивным опытом. А людей все больше и больше приходило, и мы должны были быть гарантом, но реально говорили не о том, что у нас есть, а о том, что у нас будет, а о том, чего мы хотим. И люди на это подписывались, и тогда были подписаны одни из самых сильных топовых лидеров. Ребята, которые прошли вместе с нами, тот путь, ребята, которые сейчас у нас в квалификациях находятся. Но действительно хочу выразить огромную прям, благодарность. Друзья, спасибо, что вы нам поверили, что это тогда, когда не было абсолютно ничего, и было скорее больше против, чем за. Я помню, как трафик, рубль. Тысячу и 1 рубль. Она рассказала, что в первый день, как только они запустили трафик, они получили 15 заявок и прыгали до потолка. То есть вы потратили 15 тысяч рублей и вы были довольны, что вы потратили 15 тысяч рублей и получили 15 людей холодного трафика. Да вы, наверное, садомазохисты, ребят. Ну, Ей-богу. Я представляю тысячу один рубль, без скриптов, без гарантий, а, причем, я напомню, со мной были ребята, которые до этого, также были в классике НЛ, но максимум сколько они зарабатывали, это 10-15 тысяч рублей в месяц, по прошествии двух лет. Потратили все деньги на 15 первых заявок. Ну, я шучу, понятно, что где-то что-то выскребли и так далее. Том, что были Это говорит просто о том, что мы, наверное, уже тогда искали какие-то новые методы, внутренне чувствовали, что мы хотим по-другому реализовывать. Но важно было не просто сама цель, там, знаете, набрести товарооборот и собрать какие-то людей. Получилось вот именно так. ребят, вот такая небольшая вставка. Я вообще уважаю ее за ее результат. да, То есть она за один год, благодаря Хакни сеть, она вышла на миллионы рублей чека. И это большое уважение в предпринимательстве. Но каким... Боком и каким образом она это сделала, по головам, так сказать, людям, которые в долгах остались и которые не заработали копейки, только тащат бюджет с семьи, это следует только тому, что тот, кто растет быстро, он быстро и падает, всему, всему должно быть экологический рост, ну, об этом опять же поговорим дальше. Нам очень важно было, чтобы люди проявляли себя росли. Нам важно было, чтобы нам самим было интересно, чтобы реально была возможность не завязать себя еще сильнее веревками к месту, а чтобы путешествовать, чтобы раскрывать, не знаю, там, друг другу новые горизонты, чтобы видеть СМИ, чтобы показывать возможности вообще онлайн и вообще бизнеса как такового для молодых людей, показывать людям, которые, возможно, уже там смирились с тем, что не родились ни в той семье, выучились не, не на то образование, попали не на ту работу, чтобы можно было показать людям, что все вообще можно с нуля быстро и причем с большим удовольствием, чувствуя плечо друг друга в большой команде, со своими принципами. Чувствую плечо друг друга знаете вот это вообще отдельный разговор на самом деле я такого никогда не встречал в индустрии сетевого маркетинга если вы хоть когда-то были связаны с традиционным бизнесом вы понимаете слово конкуренции и вы понимаете когда предприниматели с друг другом здороваются в людном месте вроде бы да то есть который развиваться в одной нише но как только отворачиваться друг к другу спиной, могут получить нож в спину, именно от конкурента. И многие даже предприниматели приходят в сетевой маркетинг для того, чтобы здесь получить вот эту взаимоподдержку, признание, влияние, удовольствие, спокойствие, где никто никому ничему не обязан. Ну, так оно по итогу и есть в сетевом маркетинге, потому что вы сами себе начальники. Но в Hackney сеть получается совершенно иначе. Анастасия у нас большой самоначальник, и, и пошли дальше другие лидеры пониже, и если вы э, вставляете свои 5 копеек, если вы не придерживаетесь никаких норм, их принципов, вы сразу же становитесь врагом народа. Ваша инициатива не приветствуется как таковая. вы должны следовать всеми принципами и правилами, которые создали э, вот эти лидеры и Анастасия. И э, когда я почувствовал на себе, когда меня начали обливать грязью и приказывать мне, чтобы я не общался со своими людьми, меня это повергло немножко в шок, если честно. Я думаю, что это видео смотрят много тех людей, которые тоже почувствовали на своей шкуре вот именно вот такую тенденцию, такое обращение, как будто лидеры и топы в хак-не-сети не ведут себя как пупы земли. Ладно, поехали дальше. Своей философией. И очень быстро наш бизнес... Кстати, начинался, знаете как? У нас был первый квест стартовый. В нем было, сейчас у нас 7 этапов там. У нас было 19 этапов в квесте. Каждый этап был около 30-40 минут видео. То есть, короче говоря, я помню, как мы гордились, что человек, любой человек, придя в нашу систему, уже через 19 дней поймет, куда он пришел, вот то есть типа того-то. 19 дней поймет, куда он пришел, вот то есть типа того, да. -то. Вот. Затем мы, переделали... Затем мы переделали квесты, мы создали второй квест Мы э, переделали, мы создали третий квест и переделали первый и второй так, чтобы человек за две недели реально, за первые семь дней, за семь этапов И а за вторые семь этапов получалось то, что мы впихнули в три квест, квеста, оптимизировали настолько, что чем действительно через пару недель уже понимает, где он и с помощью чего ему дальше нужно расти То есть получает полный базовый инструментарий со всеми наработками, которые стоили нам и денег, и нервов, и очень многим людям стоили э, ошибок, скажем так на сегодняшний день как не это к действительности жизни. Это философия, это отношение к команде, это отношение к своей жизни. Отношение к команде, я думаю, вы уже поняли, да, когда они, сейчас она будет рассказывать, как они помогают параллельным веткам, но она не договорит того, что как она запрещает своим же даже партнерам общаться со своими нижестоящими партнерами, потому что якобы ты плохой, ты такой, ты не хочешь развиваться вместе с нами, ты не следуешь нашей системе. А, иногда даже матами То есть, фу, блин, это ужасно И скрины есть, аудио есть То есть, а, это не просто мои слова Вы все это можете получить от меня Либо это получится в следующих видео Мы все это проявим Мы это все покажем Поэтому, а, ну, всегда некая тайна И вообще правильная сущность человека Она рано или поздно становится явью Поэтому, ребят, смотрим дальше это отношение к своей личности Это определенный уровень ответственности Который каждый человек, приходя сюда м -м, Берет на себя Потому что знает, что дальше за ним будет идти команда Эта команда будет составлять сотни тысяч человек Друзья, у нас было 4 человека Товарооборот всей всей, всей структуры вместе взятый Составлял миллион рублей Утро, года спустя, даже не так Год спустя, товарооборот нашей структуры составил 250 тысяч баллов Вместо 9,5 И э, это суммарный рост на 2550% друзья. Это рост товарооборота за месяц на сегодняшний день участники проекта, активные участники проекта, кто принял решение, а мы знаем прекрасно, что в жизни есть люди, которые понимают решение, активно действуют, есть люди, которые просто хотят, очень сильно тусуются рядом, но пока не поступают к активным действиям, есть те, которые попробовали и решили, что это не для них. Так тоже бывает, это в принципе право каждого человека. На сегодняшний день структура проекта «Хакни сеть» делит между собой, зарабатывает 6 миллионов рублей чеком в месяц, 3 миллиона рублей дельта прибыли в месяц и 3 миллиона 950 тысяч рублей на бонусом наставника суммарный э, доход структуры составляет почти 13 миллионов рублей в месяц, друзья. И я считаю, что это огромный повод для гордости, учитывая, что на тот момент, когда мы начинали, три человека зарабатывали по 10 тысяч рублей, Я один где-то 80. То есть вот с такого вот масштаба мы развились. На сегодняшний день Акни стал настоящим брендом и э, настоящим сплоченным предпринимательским сообществом. Хотя, друзья, мы еще такие маленькие. Мы воспитали команду лидеров с э, философией, э, с очень очень преданных людей, которые готовы биться за каждого человека, которые готовы увидеть в себя, того, который очень хотел, но абсолютно не верил в то, что у него все получится. Это команда лидеров, которая готова создавать инструментарий вопреки там, в ущерб, возможно, росту своей квалификации, скорости роста своей квалификации. Это ребята, которые друг другу помогают закрывать квалификации, находясь в параллельном друг от друга ветках, эту философию передают дальше, к глубину своим людям. Сейчас лидеры проекта, некоторые, многие лидеры проекта даже не знакомы друг с другом, но мы очень большие друзья, потому что стали, наверное, ближе даже, чем те люди, которые причем к плечу там работают в офлайн-режиме. Мы пережили несколько интересных путешествий э, на Бали, в тропике. В ноябре мы с вами, с новыми ребятами нашего проекта отправимся э, в новое путешествие путешествие по Азии. Это будет очень круто. Это будет тропики, безусловно. Это будет сезон как раз. Будет крутое обучение, яркие впечатления, сумасшедшие вообще закаты, рассветы, кусовки на пляже, тренинги. Очень-очень много качественного, продуктивного общения, которое также войдет в историю, будет снято там видео смонтировано. Мы недавно поспустились вообще на очень-очень масштабный проект. Это проект очень дорогостоящий, это проект очень рисковый. И это проект, который действительно ну вот, занимает... Ну, это действительно революция в мире сетевого бизнеса, в мире автоматизации бизнес-процессов мы решили вложить свои усилия в инновацию, которую назвали «ЕВА». Ребят, ну опять же, номер один, впервые. Ну, мы уже об этом разговаривали, когда она говорила о привлечении кандидатов на полном автомате. да. А, мне просто, знаете, интересно, вот когда вы будете смотреть это видео, в особенности у тех, кто еще в сеть старается преуспеть, заработать денег, Дальше пойдет речь о том, насколько она умная, насколько она саморазвивающаяся, насколько она будет приносить вам качественный трафик. Напишите, пожалуйста, в комментариях, мне просто интересно, для того чтобы я зря не поливал грязью, да. То есть, потому что многие думают, могут подумать, что я беспочвенно так наезжаю на. Сам проект. Напишите, насколько вот Ева сейчас, вот это было несколько месяцев там назад, и насколько она уже такая умная, насколько она вам качественного трафика дает, да, то есть насколько у вас конверсия увеличилась, насколько вы уж уходите быстро а, в режим безубыточности. Вот мне прям интересно, потому что а, очень много я встретился с людьми, которые вот из-за этого трафика из своих семей, особенно особенности мамы в декрете свои последние пособия, в секрете от своих супругов, тащат семейный бюджет и потом от этого очень сильно страдает. Напишите мне в комментариях, насколько умная сейчас Ева и насколько вы получаете качественных кандидатов в свой бизнес. Мне просто очень интересно приложения призваны автоматизировать все рутинные процессы и сделать благодаря постоянному анализу сделать стати статистики да, и различных опытов, опыта каждого человека скажем так возможности каждого человека стилов его да сделать самого слабого начинающего участника проекта настолько же сильным насколько силен самый сильный вот ставокупер каждый сильный участник проекта мы сделали его Ева, которая способна не только на сегодняшний день заменить плес полностью, да и делать последовательное обучение более удобным, без там запутывания в ключах, без путаницы в том, какой отчет должен был выдать, да? Ева это инструмент, который позволит уже в этом году, друзья, до конца года Ева будет полностью функционировать. Это приложение, которое является самообучающимся. Оно позволяет анализировать статистику человека в определенной категории лидов, с которым он работает. И мало того, что направлять этому человеку именно такой трафик, чтобы было максимально продуктивно КПТ, но еще и обменивать его скриптами самыми удачными со всей сферой сферой Обогащать структуру новыми наработками, самыми сильными, в комментариях. Я бы позволила это вычислять самых инициативных людей. Она сможет... Эм, самой глубокой глубины показывать вам а, того человека, который заслуживает больше всего вашего внимания на сегодняшний день, потому что у него там выше рейтинг, потому что он больше хочет, потому что он там больше себя проявляет, как нечего или как лидер. Ева запустит ряд рейтингов с поощрениями, безусловно. Ева сможет а, раздавать лиды по геолокациям. Ева а, сможет а, отслеживать вашу динамику развития и подсказывать вам те способы мотивации, те ключи, которые позволят вам не независимо будет время Это личный тренер своего рода. Ева поможет сразу узнать свой лист своего человека, подписанного в команде, и выстроить с ним самые продуктивные взаимоотношения. Знать, что его мотивирует, что его демотивирует, зачем это делать надо или не надо. А, на сегодняшний день в команде получено три Мерседеса. Еще семь человек подготовили или даже подали документы на оформление автобонуса в себе. Итого 10 уже. А, на сегодняшний день, а, еще раз хочу напомнить, представьте, 8 лет один бриллиант. Это действительно была, в общем-то, неплохая скорость. В общем-то, неплохая скорость. Потому что закрыт он был достаточно быстро. Но а, сегодня это уже 64 лидерские квалификации от звезды и выше. Это 1 а, квалификация dt 3 Это 2 квалификации dt 1 Это 3 квалификации dt Это 4 ds И а, подра... большое количество подрастающих квалификаций. Вот 64 ДСа, 65 от звезд и выше. Всего 400 квалификаций. Теперь внимание, ребят, 65 лидеров, в которых, ну, после этого я не входил в этот лидерский состав, но я за 4 месяца тоже закрыл звезду, и как бы они не говорили, что это не заслужено, это мы работали с теми людьми, но ну, ничего страшного, что я сетевиков как бы приглашаю и подписываю только сетевиков, которые знают и умеют, и имеют совершенно другую смекалку, как работать с сетевом, но это ладно. 400 всего квалификаций. За полтора года от амбассадора и выше. А, включите немножко математический свой аналитический ум и давайте адекватно посчитаем. А, жалко, что тут Анастасия вообще не говорит, сколько через хакни сеть прошло людей. а Их было более 30 тысяч. И всего лишь 400 квалификаций от амбассадора и выше. И всего лишь лидерских 65 квалификаций. То есть... 335, так сказать, квалификаций Это ниже звезды которая практически даже в ноль не работает, А работают в убыток Почему я так говорю? Ну все очень просто Во-первых Паршив. Анастасия постоянно на своих брифингах, на постоянно своих мотивационных, где пускает пыль в глаза, говорит о высокой конверсии, что нужно конверсию поднимать, что лиды качественные, что конверсия прям 10, 20, 30, то и 50, а то и 70 процентов и много-много другое. Но через проект прошло более 30 тысяч человек и всего лишь 400 закрытых квалификаций, это чуть больше 1 процента. Вот ваша конверсия, ребят. Больше, чем на 2% конверсии вы можете не рассчитать. Теперь посчитайте свои деньги, сколько вам нужно потратить своей энергии, сколько вам нужно потратить свое времени, денег на лидов для того, чтобы закрывать те либо иные квалификации, и чтобы выйти на безубыточность. А теперь давайте еще немножко мотивации и посчитаем. Амбассадор, дай бог амбассадору хотя бы перекрывать свои денежные средства на личный объем да то есть амбассадор получает какие-то там копейки для того чтобы было проще делать личный объем но на самом деле от квалификации мастера максимум Master мастер Lead. И из-за того, что вы инвестируете в личный объем более 8 тысяч рублей, вы инвестируете в трафик, вы можете сами мне написать в комментариях, либо не писать. И можете писать, да никто не заставляет ваш трафик трогать. А сегодня мы говорим об инновациях, что Hackney сеть сегодня пропагандирует именно этот образ жизни. Что можно без трафика, никто же вас не заставляет. Да, не заставляет, но мы сегодня говорим о результате, об эффективности работы самого проекта. И мастер, вот если звезда получает 30 тысяч рублей и выше, да, то вы можете посчитать, сколько вам нужно работать и стоит это ли того, это этих вашего, вашего времени для того, чтобы выйти на мастера либо на мастер лид, чтобы начать работать хотя бы в ноль. И проработав хотя бы в ноль, еще купить те затраты, которые вы потратили до этого. Да, многие из вас могут сказать, это же бизнес, нужно инвестировать. Нужно инвестировать, но нужно инвестировать разумно, понимая, что будет какой-то возврат инвестиций. А так ли это у вас? И можете посчитать, какова печальная ситуация, что на вас сделали квалификации, на вас зарабатывают большие деньги, а вы сейчас в полной заднице, в долгах и смотрите это видео, и некоторые из вас, возможно, сейчас начнут еще и грязью поливать это видео, тем самым продвигаемое видео вверх. Здорово. три проекта у нас сейчас. И это только начало, потому так что, красиво. друзья, в большом счету, так как мы придумывали раньше скрипты, подбирали методики генерации трафика, точно так же сейчас мы выпускаем новый инструментарий, вкладывая в это чуть больше времени, для того, чтобы дальше все стало еще быстрее, еще круче, еще веселее, еще продуктивнее. На сегодняшний день поверили, в проект поверили все, абсолютно все. И, Кроме 30 тысяч человек. Мы действительно стали трендом. Трендом, который вызывает восхищение, трендом, который вызывает признание, даже среди конкурентов. И трендом, который, безусловно, копируется, и который пытаются всячески растащить на детали и скопировать. Но на самом деле, если к, к, к запорожке прикрутить, даже в двигатель от Mercedes, вставить, да, даже двигатель, друзья, а уже до двигателя там, далеко еще, э, он не станет Мерседесом, согласитесь, Не по функционалу, ни по своим характеристикам, ни по внешним признакам. Эм, уже сейчас то, что происходит в голове, и те наработки, которые вы пока еще не видите, они вам не объявлены, они уже на порядок поднимают проект по отношению к тому, какой он есть сейчас. Мы остались все сжатые сроки, мы быстро двигаемся. Несмотря на огромный масштаб и на огромное количество амбициозных задач сейчас, мы все-таки знаем, что мы успеем до конца года полностью модифицировать весь проект. И поверьте мне, у вас будет крутая кон конверсия, у вас будет... Тут о конверсии, ребят, напишите мне в конце года, расскажите, насколько все круто, насколько все модернизировано. Блин, мне ради а, вообще экспертности на рынке сетевого маркетинга, так как я обучаю различных предпринимателей сетевого бизнеса, поэтому мне будет очень интересно... А, быть информированным в этом плане. Напишите в комментариях, либо потом мне лично напишите. Есть возможность проявлять себя с точки зрения креатива. Уже сейчас наш проект ежедневно содержит более 20 человек, которые работают в найме в нашем штате. Это и таргетологи. долго можете на мыло выкинуть, да? Ну, понятно, что трафик превышенная и цена. И копирайтеры, и дизайнеры, и uh, айтишники, и разработчики, и специалисты по uh, аналитике, большой штаб администраторов. Если вам будет интересно, либо вы мне лично напишите, либо потом в следующем видео увидите, ко мне в команду пришел бывший администратор, то есть а, тот человек, который раздавал лиды а, в НЛ International. И то, что она поведала, какая там внутренняя кухня, ох, мама, не горюй, это, было, это будет очень вам интересно. Не буду всем сейчас перечислять, наверняка я кого-то забыла, но на сегодняшний день у нас есть большая мечта, задумка, план, и мы уже начинаем реализовывать это. Вот мы сделаем сейчас первый квест более качественным и более презентабельным. Уже сейчас мы готовы сделать несколько вариантов этого квеста для того, чтобы протестировать на разных группах рядов, выявить лучших и давать человеку возможность образовываться, да, разбираться в проекте в своем плече, через свою мотивацию. Буквально в этом месяце мы начнем, а может быть, и закончим сделку первого хвеста. А, уже в этом месяце будут запущены опросники в леве. Уже в этом месяце начнется работа по оптимизации трафика, трафика. И потом мы с вами будем вспоминать вообще через год, когда, да даже не через год, а 7 января, когда нам будет два года, ровно, будем с вами вспоминать Говорить, помнишь, как, какой был траты, помнишь, как у нас было, помнишь, как у нас там дели вот это было, помнишь, какие у нас семинары были, смеяться и думать, пустой как хорошо, что мы сейчас только новое изобрели, сделали еще круче и так далее. Знаете, чем ностальгии об этом вспоминать. А с вами будут только те, кто при этом кто готов. Знаете, друзья, я хочу с вами поделиться одной своей такой, ну вот вдохновение с вами поделилась, хочу поделиться одной хорошей новостью. Уже в этом году мы возьмем в лидический совет компании Navy International. Уже сейчас, вот прямо нашему влиянию, нашему опыту, мы дважды повлияли на то, чтобы приняли новые стандарты на уровне компании, чтобы сделать наш с вами бизнес-проект более летальным. И более устойчивым и безопасным нас и коллег по церкви от нечестной конкуренции. Конечно, на нашем результате... Вот здесь начинается самое интересное. Внимание. На зависти начали возникать разные копии. Даже внутри компании Нел или вовне. Знаете, могу вас познакомить с опытом, комичным очень опытом общения вот с такими вот товарищами. На самом деле, это очень забавно, серьезно. Буквально недавно я подала заявку в несколько проектов. Ну, много, агрессивная реклама было. Я подала заявку в несколько проектов. Смех в том, что одни, один из проектов, он... Типа инновационная система, автоматизированная, бла-бла-бла, специализации, бла-бла-бла. Откуда ветер дует, да, в обоих случаях понятно. То есть, как бы, он такие неумелые копии. Без, наверное, без... Ну, как-то должно быть достоинство какое-то, да, и все должно должна быть все-таки честной. Ну, неправильно отжиматься, типа бизнес без продажи баночек и все в таком духе. Ну, понятно, да, как бы от кого ребята отстраиваются. Ну, так вот. Один из этих проектов э, основан на базе компании Тианде. Это, на самом деле, барнаульская компания, которая называлась так для того, чтобы прикр стабильному такому, а, в принципе, развивающемуся в мире, потребительскому достаточно плотному бренду. Вот, Ребята из Барнаула решили сильно не париться, взять отовсюду по чуть-чуть. В общем, короче, компания давно ну как бы существует, да, не сказать, что развивается. Вот, короче, Чубарова разговариваем на всем этой компании, он говорит, Настя, это вообще не бизнес, это вообще не компания. Ну, то есть, как бы изнутри просто человек понимает, э, знает относительно там да, финансовой стороны вопроса, откуда активы и так далее, но это не в этом. Недавно ребята запустили своих людей в нашу структуру для того, чтобы почистить э, лес. Ну и поехали... По порядку очень забавно да ребят она начала поливать грязью своих коллег в компании nel international что якобы увидела много агрессивной рекламы и Которые начали от них отстраиваться Откуда ветер дует Это развитично своих коллег По своей же компании начинать обливать грязью Боже, таким нужно быть Для того, чтобы для своих партнеров Рассказывать, насколько проекты плохие Параллельных веток И дальше, кстати, сейчас, когда я запущу Вы еще услышите о нескольких проектах Это, кстати, как я вначале говорил, что ушел парень, да, то есть один из основателей Hackney сеть» и создал а, свой проект «Интеграция». То есть она об этом вот, и имеет в виду подобный проект, да, то есть еще несколько проектов на базе NL International. Это кем нужно быть для того, чтобы отстранять своих же партнеров от других а, людей с NL International? Какая тебе разница, казалось бы? В NL International очень жесткий этический кодекс и перерегистрации запрещены либо ты боишься того, что люди увидят наилучшие уникальное торговые предложения и побегут в другие команды. Слушай, для этого нужно полгода бездействовать, а если от квалификации мастер, мастер элиты и звезда, то необходимо 9 месяцев бездействовать, чтобы контракт аннулировался и заново регистрироваться. А те люди, которые хотят фейково создать и перейти в другие команды, у них будущего нету. Эти люди в любом случае уйдут с твоего бизнеса, и они бизнес тебе не построят. Это те люди, которые еще там где трава зеленее где кнопка бабло есть где проще всегда и многое-многое другое у этих людей будущего нету в nl international потому что под фейками они не построят свой бизнес они не выйдут на квалификации потому что фейки рано или поздно раскроются и адекватный человек это понимает что это большие риски зачем поливать грязью своих же коллег в своей компании это ладно пойдем дальше Компания Тианде это она рассказала обо мне и моей системе. Во-первых, от моей системы вообще реклам нету, не ни агрессивной никакой. То есть мы не рекламируем, так как рекламируетесь вы, хакеры и другие проекты агрессивно. На самом деле, да, то есть мы совершенно по-другому продвигаемся. Дальше. Компания ТНД очень классная и устойчивая компания. Которая уже более 10 лет на рынке и она не существует, она развивается. И печально слышать от тебя, от такого лидера, который зарабатывает уже большие деньги... Вообще некомпетентность вообще на рынке сетевого маркетинга. Если же ты начинаешь обсуждать и, и э, как-то критиковать другие компании, будь любезно быть профессионалом в своем деле. Потому что Тианде никакой роли вообще с Тяньши не имеет. Никак она не связана, никак, никак она не отстраивается от нее. Это две разные большие MLM компании. Компания Тианде уже развивается в более чем 32 странах мира и в каждой стране на открыть свое производство для того, чтобы пустить корни в этой стране. И одно из подтверждающих факторов, либо Петр Чубаров тоже у вас заблуждается не особо компетентен в этих э, премудростях. Э, мой наставник лично, человек номер один в компании Тиандэ, он входит в 150 самых богатых сетевиков во всем мире. Это же должно говорить о чем-то, и то, что компания развивается, и компания э, есть о чем заявить. И, ну да, и Анастасия, кстати, не знает, как вообще э, система внутри э, устроена. То, что она подает якобы какие-то заявки, это она пр просто пусто треплет вам и вешает лапшу на уши, чтобы вас отстроить от нас. Но это не в этом смысл. Вот, поэтому, ребят, будьте профессионалами и не слушайте никого, а придерживайтесь своего личного мнения. Я так, я так их называю, санитар блин леса, потому что они, они забирают себе только тех, кто сам по себе, знаете, блин, неустой, неустойчивый, знаете, на что смахивают, на очень примитивный призыв. У нас бесплатный трафик. Естественно, я не могла пройти через. Естественно. Бесплатный трафик. Если ты о нашей системе, то извини, дорогая, мы обучаем не то, как платить деньги лидерам за то, что не знаем за что, якобы доверяясь вашему слову, что ваши лиды стоят больше 100 рублей. Мы обучаем каждого своего кандидата создавать свой трафик, контролировать свой бюджет, относиться к сетевому маркетингу как к предпринимательству, работать не в бизнесе, а над бизнесом. Будьте предпринимателями, будьте бизнесменами и понимайте в этом разницу. Я в, в своих обучениях предприниматель сетевого маркетинга и свою команду обучаю, как создавать трафик, который приводит целевую аудиторию за 10 рублей. Максимум, который может стоить 60 рублей в каких-то крайних случаях. Я даже когда создаю запуски, большие тренинги, на которые собираю за 10 дней практически 3000 предпринимателей сетевого маркетинга и вообще своей целевой аудитории мне обходится 1 литр 40 рублей за 10 дней такое большое количество людей. Где вы и куда вы даете остальные деньги, которые вам дают люди, хакеры, платят вам 100, а то и 200 рублей за лиды? Ну, это очень уж печальная картина. И, кстати, хакеры, если вы смотрите а, это видео, пожалуйста, а попросите отчет. Хоть раз попросите отчет, на что потрачен каждый рубль, потраченный ваш на лид. Потому что сегодня даже на Фейсбуке, так как я понимаю, что хакни сеть до сих пор дает рекламу на Инстаграме и Фейсбуке, можно рекламный кабинет сделать аналитику и показать вам, куда тратится каждая копейка и сколько действительно стоит лид. Попросите, но сразу же остерегаю вас, что вы можете стать врагом народа, потому что либо таргетолога на мыло, либо вы деньги, половину тех денег, которые вы сдаете на трафик, они уходят в карман лидером, либо просто-напросто нужно менять площадку. Все очень просто, нужно менять площадку, откуда можно намного дешевле и качественнее кандидатов в свой бизнес привлекать к себе. И есть проект, они тоже на трафик, зовут, он должен внутри НЛ, а, Разные названия, почему-то у него Матрикс. Ну, это тоже не с стерили... Ну и так далее, ребят. Я дальше не буду вас утомлять, она дальше начнет выливать другие параллельные ветки в NL International, что очень и непрофессионально в индустрии сетевого бизнеса, вообще глупо, мне кажется. Я думаю, вы мой посыл услышали, насколько можно верить этому человеку и что вам, возможно, можно предпринять для того, чтобы а, быть осознанными хакерами, а не зомбо хакерами. Попросите отчет о ваших деньгах, попросите вообще аналитику и будьте со своей головой. Если вам интересно продолжение э, и действительно с какими-то подтверждающими фактами. Пишите в комментариях, хочу продолжение. Дальше, если у вас есть какие-то дополнительные вопросы, которые я, возможно, не раскрыл, и, возможно, вы как-то точечно хотите какой-то вопрос, чтобы я раскрыл в следующем видео именно у Хартин сеть. напишите его тоже обязательно. Также ставьте лайк. Пострадавшие хакеры и те, которые пострадали и ушли с этой индустрии, делитесь в своих социальных сетях, жмите на все кнопочки в социальных сетях, сетей, где вы находитесь, для того, чтобы оградить максимальное количество людей от подобного проекта, для того, чтобы обезопасить вообще всю индустрию своего бизнеса от таких людей и от таких вот направлений, которые портят авторитет индустрии SEO-маркетинга и в целом компанию NEL International. Все, ребят, с вами был Виктор бандалет Всем пока-пока и до следующего видео, если вы оставите, конечно, комментарии, что вам это интересно. Пока-пока.